назад. Еще пару движений и будем искать и отстраивать линию тела. Осознайте вот эти два седальщина бугра, найдите их ровно в середину, жестко, опорно, почувствуйте как правую, так левую половину тела, старайтесь не уходить на один и другой бок. Низ живота чуть-чуть подтягиваем вверх, приподнимая нижние мышцы вверх под ребра. Спокойный вдох, плечи снова вперед, вверх, назад. Толкнули невидимую руку, лежащую на вашей груди. Подбородок на себя, макушка вверх. И сейчас прикрывайте глаза. Прислушивайтесь к звуку моего голоса. И прислушивайтесь к ощущениям внутри вашего тела. Вдох наполняет вас, раскрывает грудную клетку. Мягко затрагивает верхнюю часть живота. на нижняя, остается в тонусе. Сохраняйте нейтральное положение таза. За макушкой вытягиваемся вверх, подбородок чуть-чуть поближе к передней линии шеи. Спокойный вдох и выдох. Не проседайте, сохраняйте это ощущение объема, наполненности внутри вашего тела. Спокойный вдох, выдох. И сейчас открываете глаза, руки через стороны, ладонями в потолок. Стараемся не поднимать уши, плечи к ушам. Спокойный вдох. Направляем ладонь к ладони, Руки вверх. Четыре пальца вверх, большие пальцы назад. Спокойный вдох. И снова потянулись руками. Теперь можно плечи поднимать чуть-чуть к ушам. Мы как будто бы достаем наши боковые линии тела из области тазобедренного состава. И с выдохом опускаем руки назад за спину. Плечи прокрутили. Толкнули грудную клетку вперед. Еще больше собирайте пространство между лопатками. И чуть грудной клеткой подвигайте вправо-влево. Чувствуя, что как за правой половинкой тела начинает удлиняться левый бок. Когда вы левую грудную клетку смещаете влево, у вас удлиняется правый бок. Еще пару движений. Спокойный вдох. Выдох. И руки переводим вперед, переплет ладоней и толкаем переплет вперед. Взгляд направляется в пространство ваших щиколоток. Вдох. Попробуйте толкнуть передние нижние ребра, раскрывая пространство между лопатками. И с выдохом приподнимаемся, теперь переплет рук. Ходить наверх. Сначала ладошки приподнимите над головой, локти согнутые, потяните их вправо и влево, подбородок на себя, макушка вверх. Спокойный вдох и выталкивая локти, стягивая друг к другу, мы толкаем переплет ладоней вверх по столу. Спокойный вдох и с выдохом сгибая левый локоть, мы направляем его в левую сторону. И снова выталкиваем. И теперь, сгибая правый локоть, направляем в правую сторону. Спокойный вдох. И с выдохом движение вниз. И сейчас может быть некое напряжение в области ваших лопаток. Стараемся нижние ребра, мышцы пресса толкать спину. Для того, чтобы удерживать нейтральное положение корпуса. Не задирайте плечи к ушам. Мы всегда стараемся их мягко оттягивать вниз. И последний раз. Влево, вдох, выдох, вправо. И на вдохе поднимаемся, расплетаем ладони, ставим снова руки позади, плечи прокрутили и снова в грудная клетка вперед. Спокойный вдох, выдох, дыхание мы не задерживаем. И заканчиваем движение, возвращаемся в нейтраль. Руки на колени. Я думаю, что можно уже сейчас переплет ног поменять. Убираем ноги вперед. Стопы на себя, несколько таких движений, прокручиваясь на пятки вправо-влево. И сейчас меняем переплет на противоположный. То есть если правая нога была спереди, то теперь уходит левая. Снова находим опорность на седалищные бугры. Почувствуйте, что таз не наклоняется назад, не слишком сильно вы уходите вперед. Нейтраль. Прижимаемся лопатками, крестцом к области Стены, невидимые стены, стоящие позади вас. Подбородок на себя и затылок снова толкнули назад. И снова спокойный вдох, руки через стороны, соединяем сейчас другой переплет, то есть вот удобные руки, по привычке уходят. Поменяйте, чтобы другой большой палец был сверху. Локти через стороны, спокойный вдох, разворачиваем руки и с выдохом, подтягивая локти друг к другу, мы вытягиваемся в нейтральное и сейчас у нас будут несколько другие движения. На вдохе толкайте руку, лежащую на вашей груди невидимую руку, как я уже сказала в начале занятия, вперед. Не в потолок, а именно чуть-чуть вперед, а руками стараемся дотянуться назад. Локти по возможности вытягиваем, но они могут быть оставаться подсогнутыми, если это ощущение внутри вас рождает вытянутых рук. И с выдохом толкаем руки вперед, а грудную клетку назад. Не уходите на копчик, оставайтесь на седалищных буграх. То есть у вас спина не должна слишком сильно скругляться. И снова вдох, толкните грудную клетку вперед. Собирайте пространство лопаток, собирайте пространство ваших локтей. И с выдохом мягко снова уходим вперед. И последний раз на вдохе. На выдохе у нас будет нейтральное положение рук за спину. И теперь расплетаем ноги и укладываем их в позицию. Левая нога к паху, правая нога заворачивается и уходит назад. И вот сейчас здесь кто-то может осознать, что правая половинка таза не будет четко уходить в пол. Если происходит очень сильный завал на, прав... на левую сторону, мы стараемся что-то подложить под ягодицу. Если же она просто на таком примерно расстоянии от пола Ничего страшного, почувствуйте, что сейчас с течением времени она будет опускаться чуть, чуть ниже, когда мы позволим тазу идти вниз. И сейчас в этом положении осознайте, что колено левой ноги уходят в диагональку, Правое бедро чуть-чуть заворачивается внутрь. Мы даже можем приподнять ногу, прям сами завернуть ее к полу, чтобы передняя поверхность бедра начинала стекать в пол. Положите руки на тазобедренный сустав и попробуйте чуть-чуть подвигаться тазом. Можно соединять это движение с грудной клеткой. Вдох, мы наклоняемся вперед, с выдохом мягко скругляемся. Вдох, но руки лежащие на области вашего таза должны сейчас ощущать, что таз двигается в ваших ладонях. Вдох, раскрылись, и с выдохом внутрь. И еще пару раз вдох и выдох, и возвращаемся в нейтраль, левая рука уходит на кончики пальцев на коврик, правая рука поднимается вверх, спокойный вдох, и с выдохом за рукой потянулись вверх, удлинили весь правый бок, и сейчас обратите внимание на ваше нижнее плечо, прокрутите его назад и вниз, освобождая левую половинку шеи, и с выдохом еще больше погружаемся в сторону, но при этом рукой все вверх диагональ, не падайте вниз. Нам нужно вытягивать что левый, что правый бок из вашего таза. И вдох, мягко поднимаемся. И с выдохом снова мы начинаем опускаться, сохраняя это вытяжение за макушкой, рукой в сторону. И вдох, мягко поднимаемся. И еще три движения. Выдох в сторону. Правой, левой рукой мы мягко отпружиниваем от пола, поэтому ставим на кончике пальцев рук вдох. И последний раз. Выдох в сторону. И на вдохе поднимаемся. И меняем положение ваших ног. Как мы это делаем? Правая нога уходит вперед. Левая уходит вперед. И теперь правая к паху. Вы можете работать руками. Но будет хорошо, если ваши ноги сами справятся с этой задачей. И мы сделаем то же самое движение. Найдите примерно... Такое положение, чтобы ваш корпус был перпендикулярен полу. Но, естественно, если это вызывает некие сложности, будет наклон больше к правой стороне, но пока у нас вытягиваются. И стараемся, стремимся к нейтральному положению корпуса и опущенной левые ягодицы. И также сейчас положите руки на тазобедренный сустав и подвигайте выдох, лобковый кость на себя, вдох, мы как будто бы нижней частью живота стремимся к правой пятки, выдох, вдох, выдох, и соединяем движение с корпусом. На вдохе через грудину тянемся вперед, та же самая ладошка на вашей груди толкается вашей грудной клеткой, и выдох, локти чуть-чуть вперед, толкаем пространство между лопатками назад, вдох, Потянулись, не запрокидывайте шею, то есть здесь вытяжение идет через подбородок, но сохраняйте ощущение нейтральной задней поверхности шеи. Сейчас я покажу то движение, которое делать не нужно. То есть вот так, сразу же мой голос меняется. Это говорит о том, что я где-то создаю зажатие в области вашего тела, а этого не должно быть. В йоге мы всегда ищем пространство и ровно столько напряжения, сколько достаточно. Не создавайте излишнее. Вдох, руки через стороны, руками до вытягиваем бока. Постарайтесь еще чуть больше погрузить про левую сейчас ягодицу в пол. И с выдохом руки уходят в сторону на кончике пальцев. Первый раз у нас будет более медленный, осознанный. Вытянули рукой весь левый бок, плечо правое прокрутили назад и вниз, смягчили локоть. И с выдохом потянулись в диагональ. То есть наша задача опять же не завалиться на нижний бок, а отталкивать его немного от пола. И вдох, приподнимаемся. И с выдохом теперь мы уже входим в этот режим. Мы мягко приподнимаемся. Выдох, вдох, выдох. У нас наклон, вытяжение, вдох, мягкое отталкивание от руки. И еще пару раз. Выдох, вдох. И последний раз выдох. Чуть задержались. И мягко на вдохе приподнимаемся. Собираем ноги. И сейчас делаем несколько движений. Стопы у нас уходят на пятки. Мы приподнимаем и вытягиваем одну ногу и вторую. Зачем мы должны следить? Руки вы можете поставить позади ягодиц. Грудная клетка раскрылась. Следите, чтобы опорность сетачной бугры была уверенной. Я сейчас повернусь к вам боком. Вам ничего делать не нужно. То есть, что это означает? Таз не скручивается, спина не круглая. Вытягиваемся от на крови. И настолько, насколько вам комфортно, мы сгибаем ноги. То есть, если мы полностью их вытянем, то чаще всего у людей начинает скругляться нижняя часть спины. Поэтому ищите то положение, которое позволит вам сохранять нейтральную спину и выталкивание через грудную клетку. Пока я рассказывала, я надеюсь, вы продолжали движение выпрямление то одной ноги вперед, то другой. И это только кажется, что движение легкое. Если мы будем стараться приподнимать пятку над полом, это будет создавать некую мягкую работу по передней поверхности вашего тела, по мышцам пресса, если вы действительно сохраняете нейтральное положение корпуса. И последний раз. Вытянулись. Сейчас будем уходить в наклон. Но как будет осуществляться наклон? Опять показываю вам бок. Мы от седащины бугровов. Себя выкладываем по передней поверхности бедра. Опять же, стремясь, чтобы нижняя часть живота и ребра оказались на ваших бедрах. И теперь два варианта. Первый. Мы обнимаем себя за руки и руками, пятками начинаем прошагивать вперед, до того момента, пока живот у вас не отрывается. То есть вам важно сохранить именно нейтральное положение корпуса. Если наклон у вас достаточно глубокий, мы руки можем перевести вперед на пальцы ног. И, сохраняя вот это вытяжение спины, удлинить одну, вторую ногу и полностью лечь на бедра. Опять же, показываю вариацию, если у вас есть э, возможность выполнить данное движение. Спокойный вдох, с выдохом взгляд направили в пол, макушку потянулись вперед, и сейчас движение, спокойный вдох, направляйте в пространство между лопатками. Такое ощущение, что грудная клетка у нас выросла на спине, и лопатки могут дышать так же, как и живот. Область поясницы начинает дышать так же, как и живот. Спокойный вдох, чуть более замедленный, и выдох, Осознавайте, что ваше тело начинает немного размягчаться, опускаться ниже и пускать глубже в эту форму. И еще один вдох. И со следующим выдохом руки мы расплетаем. если мы себя обнимали, ставим на коврик и мягко с круглой спиной приподнимаемся на ковро. И сейчас, так как мы находимся в таком положении, соединяем стопы друг с другом и перекатываемся вперед. Встаем в положение кошки. Можно перейти, если вы коврик располагали так же, как и я, в положение боком к, по длине коврака. Соответственно, следующее движение это на кошка ну, или частно. Здесь э, стопы, колени у вас стопы, строго под изобедренным суставом, чего не должно быть, острых углов или тупого угла. Ищем прямые перпендикулярные линии. Плечи над запястьем, все пять пальцев от пола. Широко расставляйте ладошки. Поначалу люди соединяют ладонь, так стеснительно занимая мало пространства на коврике. Стараемся как больше, больше завоевать пространство. Чем больше и шире будет ваша ладонь, тем легче будет ваша запястье, что в йоге немаловажно. Стопы на ширине таза. Посмотрите, чтобы ваши бедра были перпендикулярны не только в боковой проекции, но и спереди. Спокойный вдох. Плечи к ушам. Вверх проваливается грудной клеткой. И назад. Мы как будто бы себя проталкиваем вперед. И сделаем сейчас еще несколько таких движений. То есть нам нужно сейчас рисовать такие приятные круги руками. И если плечами в локтях руки не выпрямляются, это будет сделать несколько сложновато. Можно чуть-чуть все-таки подгибать. Локти, если совсем не хватает объема движения. И у тех, у кого перегибистые локти, я показать не могу, но есть, все знают, когда локоть начинает смотреть вперед. Вам наоборот придется чуть-чуть подгибать руки в локтях, чтобы сохранять нейтраль в положении вашего сустава. И в другую сторону мы начинаем также рисовать круги. Спокойный вдох. Грудная клетка вперед толкает, ладонь невидимую. И с выдохом мы выталкиваемся. Пространство между лопатками чуть-чуть скругляется. И последний еще пару раз. И заканчиваем движение. Плечи увели назад, собрали грудную клетку, направили вперед. И теперь приходим на область вашего таза. Осознайте его чуть-чуть, пошевелите из стороны в стороны. Вдох. Мы направляем копчик вверх. Представляем, что седачные бугры у нас отправляются в потолок. Но при этом живот, нижняя часть живота продолжает мягко направляться вверх, в сторону внутренней части позвоночника. Показываю разницу в движениях. То есть вот я притянула седачные букрами назад и вверх. И вот я просто провалилась в спине. То есть объем, глубина движения будет совсем другая. Но ощущения тоже будут другие. И с выдохом подтягиваем нижнюю часть живота на себя. Скругляем область поясницы. Область между лопатками чуть-чуть будет включаться в движение. То есть нам не нужно сделать прям объемное движение в спине. Пока что работаем только тазом. Вдох, чуть-чуть удлиняемся назад. С выдохом чуть подтягиваем нижнюю часть живота больше по направлению к Движение Движения очень мягкие, плавные. И дыхание становится более спокойным, замедленным. Выдох внутрь, вдох, потянитесь назад. Выдох внутрь и вдох, потянитесь назад. И сейчас нейтральное положение. Плечи снова прокрутили назад и вниз. И вытянемся собаки мордой вниз. Знакомое для всех положение. Стопы ставим на кончики пальцев. И мы сейчас не будем выпрямлять ноги в коленях. Нам нужно отталкиваться руками, чуть-чуть приподнять колени над полом. И теперь взглядом задержитесь за кончики пальцев ваших рук. И до какого-то положения вам придется держать взгляд на руках. И только когда почувствуете, что уже излишне получается заднее линия шеи, переводим на пальцы на ног. И посмотрите на ваши бедра. Они параллельны друг другу, голени параллельны друг другу. Не проваливаемся в плечах. Подсобирайте, разворачивайте область подмышек изнутри наружу. То есть ваши руки всегда должны вращаться вперед, как будто бы. И из этого положения, не, ноги в кол... не выпрямляя ноги в коленях, еще больше потянитесь сейчас и дальше на назад, как мы только что делали это в кошке. Спокойный вдох, взгляд на кончиках пальцев и отталкивайтесь руками, как будто бы от рук одна такая прямая линия вас от кончиков пальцев рук. Через ваш плечевой сустав. Начинает удлинять и раскрывать каждый позвонок. И стараясь еще больше седальщины пугры направить вверх. Круглой спины не должно быть. Именно для этого у нас бедра четко лежат, прижаты к передней линии вашего тела. Живот на бедрах, нижние ребра на бедрах. И теперь попереминаемся с одной ноги на, на другую. Всегда возвращая бедро в контакт с вашим животом и бедрами. Выдох. Налкается нога вниз. Пятку мы стремимся положить на пол. И пусть это будут такие мягкие движения, без резких каких-то моментов. Спокойный вдох, выдох. Пятка стремится к полу, а пальчики, ног стремимся чуть-чуть приподнять -чуть над пол. И пусть пятка не будет опускаться. Я как раз показываю этот вариант. Но такой переминающий, как будто бы что-то... Разминайте под вашими стопами. Еще пару раз. Спокойный вдох. И с выдохом мы начинаем сгибаться в области плечевого сустава и мягко переходим в кошку. И если все было сделано правильно, вы остались в том же самом положении. И сейчас таз остается на месте. Спокойный вдох. Плечи подкрутите снова этим движением. И толкните грудную клетку вперед. А седалищные бугры направляем назад. Кошка прогибается, но это не провисание на связках, а именно вытяжение через макушку, через седачные бугры, бугры назад и вниз. Мы соединяем те два движения, которые разучивали до этого. Вдох, выдох мы делаем в этом движении. И теперь подбородок на себя. Толкаем коврик руками от себя, как будто бы вы хотите его вытопнуть вперед. И скругляем пространство между лопатками, нижнюю часть живота подкручиваем. Ягодицы не слишком сильно зажимаются. То есть тут наша задача не перевести вытяжение спины в такую некую излишне закрытую позу. Пусть всегда будет ощущение пространства между позвонками. Вдох, снова вытянулись вперед. Не проваливаемся, а именно вытягиваемся. Через макушку, через садачные гугли, через копчик. Вас буквально раскрывают в разные стороны. И снова вдох, раскрылись. Не запрокидывайте голову. Мой голос не меняется, а значит, моя шея абсолютно свободна. У вас должно быть то же самое. И снова вдох и выдох. Последний раз. И со вдохом возвращаемся в нейтраль. И переходим в собаку мордой вниз. Снова взгляд на кончики пальцев. Широко расправленные руки. Можно руки уже развернуть чуть больше изнутри наружу. Подбородок чуть на себя взгляд на сохраняем на ваших кончиков пальцев рук. Потом только переводим на ноги, снова они раскрыты. Спокойный вдох и с выдохом. Также переминаемся с ноги на ногу, более плавные движения. Но стараемся с каждым разом как будто бы усиливать сгибание бедра относительно живота и тянуться тазом наверх. Спокойный вдох, колено левое к бедру. Животу. И с выдохом вес тела смещается на три точки опоры. Правая нога поднимается вверх. Стопа на себя. Пятки стремимся дальше, как можно больше удлиниться. Не задача поднять ногу вверх. Задача вытянуть ее. Спокойный вдох. И с выдохом отталкиваясь от левой ноги, мы выходим в планку с коленом в груди. Толкните пространство между лопатками. Сгибаем ногу в колени. Опускаем ее на пол. И правая уходит вперед. Ноги ширина таза. Стопа направлена вперед. Бедро также заворачивается вперед. Приподнимаемся над полом. И сейчас движение нижней части живота вверх к нижним ребрам. Задняя нога остается в опоре. Руки на среднюю часть бедра. Груда клетка раскрывается. Снова вспоминаем нашу ладонь на груди. Спокойный вдох и с выдохом. Прошагивая чуть-чуть ногой вперед, мы начинаем погружаться нижней передней поверхностью, левой ноги в пол, но при этом продолжайте подкручивать таз. Опять же, показываю движение «я провалилась», «я чуть-чуть в тонусе», но при этом даю возможность вытянуться передней поверхности бедра. Что по поводу задней стопы? Она может оставаться в этом положении, либо на плюсну. Выбирайте, поэкспериментируйте, и вы найдете то положение, который вам даст чуть больше активного вытяжения, но при этом избегайте ощущения неприятных областей колена. Если они возникают, лучше подложить что-то мягенькое, либо, есть еще вариант, попробуем все. Спокойный вдох, с выдохом снова вернули основание пальцев на коврик. Это задание для всех. Отрываем колено от пола и стремимся его вытянуть. Если неприятно в области поясницы, чуть больше грудину толкайте вперед, а нижнюю часть живота на себя. Стараемся удержаться в этом положении. Может быть, у кого-то есть возможность вытянуть руки вверх. Почувствуйте силу в ваших ногах. Разрывайте ковриком, стопами коврик вправо и влево. Спокойный вдох и с выдохом мягко опускаемся. Колено в пол, живот выстилаем по внутренней части бедра. И сейчас левая рука уходит в опору. Спокойный вдох. Правая локоть мы поднимаем вверх. Я И разворачиваемся в сторону правой ноги. Показываю это движение. То есть нам нужно просто в грудном отделе вытянуться, локтем потянуться вверх. У кого есть уверенность в том, что вы не делаете это за счет плеча, а именно за счет скругления в грудном, потянитесь ладошкой. В сторону вправо, а пальцами вверх. Не заваливаемся на нижней руке. Выталкиваем. Между двумя руками мы как будто бы растягиваем резиновую ленту. Спокойный вдох и с выдохом возвращаемся в метра. И сейчас внимательно будьте к моим словам. Живот у нас продолжает лежать на бедрах. Встаем на кончике пальцев ног. И тазом чуть-чуть потянитесь назад. Стопа уходит на пятку. И представьте, что вам нужно создать ощущение, что хвостик, крестец, мы поднимаем вверх, как это делали в кошке, либо в собаке мордой вниз. Опять же, не просто прогнуться в пояснице, а вот создать это ощущение вытяжения, удлинения нижней части спины. И здесь ногу можно не вытягивать, не выпрямлять колени. У вас и так должны включиться уже вытяжение задняя поверхность правой ноги. Стопа в нейтральном положении. Грудины не забываем, мы толкаем что-то вперед. Положение такое неверное. Ну, мы так аккуратно вошли. Если вы действительно не отрывали живот от бедра, то тогда все, все отстройки были сохранены. Спокойный вдох. И с выдохом снова ставим ногу. Снова вытягиваемся вперед и чуть погружаемся. Здесь таз подкрученный, грудная клетка раскрыта. Грудная клетка раскрыта в любом положении. Любой асане, который мы сейчас делаем. Спокойный вдох. И с выдохом снова живот укладываем. Кончики пальцев на пол. И вытягиваемся тазом назад. Показываю. Внимательно можно посмотреть на нижнюю часть моей спины. Вот это движение. Визуально кажется, что то же самое. Но нет, нам нужно постараться направить крестец в параллель с полом. И хорошо тянитесь и дальше буграми назад. Особенно правым как будто чуть-чуть еще больше стопы. И последний раз. Спокойный вдох. Приподнимаемся. Опять же, стопа может лежать на полу. Это даст чуть-чуть другие ощущения. Экспериментируйте. Всегда можно пробовать. Это ваша практика. И самое главное, чтобы вы нашли связь себя со своим телом. Спокойный вдох. С выдохом подскипаем пальчики. И последний раз. Вытягиваемся назад. И здесь, может быть, у кого-то есть возможность полностью выпрямить ногу. Мы это делаем. афро Поэтому старайтесь только не терять движение в копчике. Не скругляйте спину. Продолжайте выдлиняться, вытягиваться. Как усложнение, опять же, руками чуть-чуть проходит вперед. Взгляд параллельно полу. И можно мягко еще больше погружаться телом на переднюю часть ноги. Спокойный вдох, через сгибание колена ставим руки об внутреннюю часть и уводя ногу назад, вытягиваемся в положение кошки, отстраиваем нашу нейтральную линию позвоночника и снова отталкиваясь ногами, мы переносим эту нейтраль в положение собаки орды вниз. Спокойный вдох и с выдохом чуть попереминались, может быть кто-то поставил пятки на пол. Но при этом постарайтесь приподнять кончики пальцев от пола, хорошо загружая основание большого и мизинца. И теперь, сгибая снова ноги в коленях, живот лежит на бедрах, мы приподнимаем левую ногу и вытягиваем ее назад. Опять задача не раскрывать таз, не вытягиваться слишком сильно наверх, а именно назад, как будто бы кто-то толкает нас за пятку. Спокойный вдох. И отталкиваясь от правой ноги, мы уходим в положение планки с подтянутым бедром. толкайте пространство между лопатками вверх. И сгибаем ногу в колени. У нас был такой выход. Мы опускаем бедро в опору. Ой. А стопу в побрик. Теперь снова посмотрите, чтобы бедро не заваливалось внутрь. Бедро, стопа как продолжение друг друга. Ягодицы направляем в нейтральную. И теперь спокойный вдох, вытягиваемся вверх, таз подкручиваем на себя. И прошагните чуть-чуть стопой левой ноги. Мы будем погружаться в опору. И здесь нам важно сохранять колено над пяткой. Это отстройка, очень известная. Я думаю, что многие слушатели, естественно, знают, что нам не нужно колено уводить за линию пятки. Это не всегда работает, но на большой группе лучше всегда соблюдать этот принцип. Спокойный вдох, раскрываемся еще больше. Пятка, плюс на стопы, Может опускаться в пол. Подкручивая таз, мы чуть-чуть больше опускаемся вниз. Но не забываем, что грудная клетка у нас не уходит просто назад. Нам нужно наоборот толкать ее вперед. За счет этого мы начинаем удлинять корпус тела равномерно. Спокойный вдох. И с выдохом остается снова на кончике пальцев и открываем пятку от пола такой широкий разшаг при этом не проваливаемся всегда стараемся хотя форма у нас предполагает раскрытие опускание вниз за макушкой мы толкаемся вверх ищем объем пространство, вытяжение в любой позе хотя будет со стороны казаться что мы свернулись в какой-то клубочек нет Ощущение пространства расталкивания внутри есть. Можно руками потянуться вверх, если есть такая возможность. Спокойный вдох, колено не проваливается. Подтягивайте коленную чашечку, таз на себя. И с выдохом опускаем колено мягко в опору. Живот удлиняем по внутренней поверхности. Спокойный вдох. И с выдохом стопа на себя. Мы снова вытягиваемся назад. И здесь будут те же самые стройки. Педро по возможности параллельно полу, можно чуть-чуть уходить назад, это не страшно, но самое главное, чтобы это не вызывало неприятных ощущений в вашем колене. Грудная клетка выталкивается вперед. Опять же, не скругляемся, не опадаем. И даже если вам кажется, что вы вытянуты, проверьте, действительно, раскрыта ли ваша грудная клетка, есть ли вытяжение за ключицами вперед не заламывается ли голова, не подменяется ли вы раскрытие грудного отдела, зажатием шеи. Это очень часто случается, ничего страшного. Просто главное, что мы этому умеем отлавливать и менять. Спокойный вдох. И с выдохом снова погружаемся вперед, руки поднимаем и мягко позволяем раскрыться передней поверхности, правой ноги теперь. Можно плюсно опускать в пол, чуть-чуть другие ощущения. Плечи могут тянуться назад, к пяткам, но грудная клетка продолжает тянуться вперед. Я не заваливаюсь на бедре, хотя мои руки лежат на бедре. Это, это просто поддержка, это просто задание направления движения. Эта опора будет всегда создавать напряжение в вашем плечевом поясе. Легкость. Мягкая фиксация и вытяжение. Спокойный вдох, с выдохом бедро снова Вдоль бедра укладываем живот и вытягиваемся в положение за ягодицей, левые ягодицы сейчас назад и чуть-чуть в сторону. Не зажимайте ваши, ваши бока. Если все сделано правильно, то именно нейтраль вашего правого и левого бока будет сигнализировать о том, что движение выполнено вверх. Спокойный вдох, с выдохом смена, таз подкручиваем и опускаемся, снова погружаемся в оперению поверхность ноги. Что происходит с задней ногой? Если вы остаетесь всегда на основании пальцев, чаще всего она никуда не убегает. Но если мы уходим на плюс, ну, то возможно такое движение ноги в сторону, к центру тела. Поэтому постарайтесь всегда голень направлять четко назад. И последний раз. Сначала через грудину опускаемся вниз. Спокойный вдох. И с выдохом тяните ягодицу назад. И чуть-чуть. Удлиняйтесь. Спокойный вдох и выдох. Вперед. Прошагиваем ногами внутрь. Заводим ногу назад. И мягко опускаемся с круглой спиной в положении ребенка. Спокойный вдох. Выдох. Попробуйте раскрыть всю спину. И с круглой спиной, позвонок за позвонком, мы поднимаемся. Сейчас мы переходим к положению шабасаны. Я думаю, что слушатели тоже знакомы с этим движением. Я сразу же хочу э, посоветовать вам расслабиться в этой позе, но не корить себя, если какие-то мысли остаются. Берем себя руками за бедра, локти через стороны подбородок на себя, скругляем нижнюю часть спины и, подшагивая пятками, позволяем себе перекатом опуститься на опору. Стопы снова возвращаем на коврик и вытягивая правую, левую ногу. Продолжая сохранять опоры на крестец, мы укладываемся на коврик, ладошки вверх, подбородок на себя. Развалите стороны стопы, ладони и вытяните за затылочными буграми в потолок. Спокойный вдох, выдох. И можно сделать такое Глубокое дыхание через нос. И выдох со звуком ха через рот. отпуская все напряжение из тела. Можно сделать еще пару таких вдохов и выдохов. И сейчас, осознавая ваше положение корпуса, попробуйте почувствовать, что все ваше тело погружается в опору. Погружается. И одновременно размягчаясь, начинает расслабляться. Дыхание через нос. И постепенно она становится более легким, поверхностным, подобно крылью бабочки, едва касаясь вашей грудной клетки. Вдох, выдох. Почувствуйте, как уходит напряжение с ваших стоп, Голени, бедер, ладони, плечи, плечай. Почувствуйте касание лопаток, крестца с полом, мягкость живота и грудной клетки. Вдох, выдох расслаблены, кожа лица, размягчаясь, позволяет опускаться, разглаживаться всей кожи мышцам. Отпустите напряжение с кожи головы и чуть побудьте в этом положении. Естественно, вдох, выдох и, может быть, коротенькая маленькая пауза между ними. Постепенно начинаете удлинять дыхание. Пошевелите кончиками пальцев рук и ног. Пошевелите руки. Естественно, шавасана получилась очень короткой. Вы можете оставаться в ней, если вам хочется. Снова погружаться в это ощущение. Но мне нужно с вами прощаться, поэтому выходим по желанию из данной позиции. Чуть больше шевеля руками и ногами, сгибая их в коленях. Потянитесь. И, переходя на правый бок, вытягиваемся вверх. И садимся в положение садхасаны, как в начале занятия, поза со скрещенными ногами. Сложите руки на коленях, подбородок на себя, макушкой вверх. И осознайте, прикрывая глаза, изменения на уровне вашего тела, что-то новое. Вы узнали о себе, что-то новое. Вы прочувствовали. Сложите руки перед грудью поблагодариться друг друга за эту энергию, компанию, которая у нас была с каждого угол... с огромного количества городов уголочка нашей страны спокойный вдох и с выдохом открываем глаза всем спасибо за занятия на Масте. еще раз напоминаю, что мы были в онлайн спортзале Пекатлон и жду вас на св Свои занятия следите за анонсами день происходит 5 тренировок по разным направлениям всем спасибо следите за новостями все будет еще круче